Во-первых, на новых торгах нет конкуренции, так как эти торги новые и о них мало кто знает. Во-вторых, здесь нет обременений. Вы можете спокойно приобретать это имущество, просто запросив информацию у продавца и изучив ее. В-третьих, плюс и новизна этих торгов в том, что на активах госкорпораций нет конкурсных управляющих, как, например, на торгах по банкротству. Вы напрямую общаетесь только с продавцом от начала до конца сделки.